Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем проходить сюжеты в Imperion Galactic Survival, уже версия 1.6.1. Всем приятного просмотра. Итак, мне в комментариях написали, что все же мне придется строить корабль, чтобы вылететь за пределы этой, ну, скажем, на другую планету. Так.. Для этого мне нужно будет полететь в космос, накопать вроде бы кобальта. Но перед этим у меня сейчас, скажем так, дефицит воды. У меня нету вообще никакой воды сейчас. А тот генератор, что у меня есть, он никуда не годится. И потому я сделаю генератор воды вот такой. На него у меня все хватает. Пускай производится. Вот я покажу, что у меня изменилось. Также в комментариях мне посоветовали поставить горизонтально эту пушку. Чтобы она себе стреляла так, как ей положено. Я здесь немножко расширил свою пещерку. Немножко поровнял, Перенес сюда палатку. Возможно, даже где-то там... Сделаю небольшой ангар для своих кораблей. Я увеличил еще фермочку свою. Здесь мне осталось только засадить, ну, построить блоки фермы, которые, на которых будут расти растения. Для этого мне все-таки нужна та самая вода. Так, пшеничка уже растет. И потом я вот эту стену снесу, и у меня расширится немножко моя ферма. Итак, давайте посмотрим, что мне нужно будет. Вроде бы для начала нужно это все открыть. Малое судно. У меня 45 очков опыта. Значит, пентоксидный бак открываем и варп-двигатель они мне сейчас понадобятся мне также написали, что тех, того минного поля, где большие корабли разбитые стоят возле этой планеты нету, нужно лететь друг... на другие планеты так, малый варп-двигатель открыли и пожалуй я еще турель поставлю так, ракетная установка Давайте откроем кислородную станцию И пулеметный турель Пускай себе в автоматическом режиме Будет отстреливать Все дроны, которые будут за мной летать Да, нужно будет мне еще Расширять мою Пещерку, потому что она довольно Таки маленькая Так, давайте посмотрим Что мне нужно Для варп поля Кобальтовый сплав энергетическая матрица нанотрубки ну как и я понял кобальт мне нужен я наверное сейчас поеду в лагере э, талонов у них там ведь был э, торговец с рудами вот постоянно когда я проезжаю между э, возле этого ховербайка разбитого мне предлагает квест чтобы его Отремонтировать. Скорее всего, я его пройду за кадром. Если вам будет интересен этот квест, как его пройти, пишите в комментариях. Я уже в следующем видео либо его сниму, либо уже нет. Так, пока отказываемся. И встретимся уже в поселении Талонов. Значит, кто не помнит... При входе в это поселение с левой стороны будет здесь такой персонаж. Так, ремний кобальтовая руда. Пачка. Ну, давайте соточку не получится. Оно 20, 160. Давайте еще 20 купим. У меня, скорее всего, просто сумка забьется, того я соточку не смогу купить. Теперь, по крайней мере, мне не нужно будет лететь в космос, чтобы набрать кобальта. Скидываем все ресурсы. Так, топливо я, наверное, пока тоже сброшу отсюда. Патроны, половину кислорода, наверное, тоже уберу. На корабле у меня все же будет э, кислородная станция Так, построился генератор воды А ну, так, контейнер, его я заберу Топливо, наверное, я заберу то, которое у меня производится из деревьев Теперь, давайте попробуем пентоксидный бак сделать Кобальтовый сплав Ну, пентоксидный бак По крайней мере, у меня получится Нанотрубки Нанотрубки из чего производятся Углеродный, углеродный субстрат То есть, я так понимаю, мне нужно дерево забираем вот это и по-моему даже этого будет мало давайте проверим нет, должно хватить ну тогда еще малый варп двигатель тоже ставим скорее всего холодильник также нужно будет поставить чтобы можно было затариться продуктами и еще какие-то контейнеры чтобы можно было накопать руды, какой-то может быть там заскозье найду или еще что-то интересного в этом роде. И сейчас пока подождем, когда это все произведется. Кстати, генератор воды уже можно поставить. Давайте посмотрим по карте, где у меня здесь ближайшие водоемы есть. и скорее всего да, это с левой стороны у меня там давайте заберем вот это топливо и можно будет спокойно поехать поставить было бы еще неплохо, если бы этот мотоцикл еще нужно было заправлять а то какой-то он вечный получается даже далеко ехать не пришлось это хорошо. Так, значит, воду можно поставить здесь. Забрасываем сюда топливо. И пускай себе работает. Ну, ждем, пока произведутся детали для полетов на варпе. Я поставил еще два крыла на производство, чтобы этот кораблик был более устойчивым. И так как мне сейчас нужно пентоксид, давайте возьмем, наверное, этот самый корабль. Так, выбросим все лишнее, что здесь может быть. И полечу, наверное, в ту гробницу, где мы были. И я заберу оттуда весь пентоксид, который там был. Так, патроны, скорее всего, тоже нужно будет оставить. Пентоксид, он довольно-таки тяжелый. Так, половину патронов я оставлю. А для снайперской винтовки патроны мне вряд ли понадобятся. Это я оставлю. Для заря... заряды для бура тоже оставлю. Кислородные баллоны мне пока не нужны. Так, значит, снайперскую винтовку оставляю пилу мультиинструмент мотоцикл ну и бор все я за пентоксидом похоже в этой погребальной камере опять завелись паучки так и где то в этих бочках должен был остаться пентоксид Придется это все обратно зачищать, потому что я не помню точно, где оно все осталось. По-моему, где-то там выше в камерах. Так, и получается оно было либо здесь, либо. Так, ростки ягоды. Либо в другом. Помещение, в котором мы уже тоже были это по-моему там куда нас отправляли талоны ну пока я посмотрю там, а потом пойду туда если не найду так, пентаксид все же здесь в этой погребальной камере вот в этом контейнере у меня было если кто не помнит я покажу как выйти отсюда Здесь такая большая комната со ступеньками. И она была по коридору прямо с вот этой вот комнатки. Все, теперь я возвращаюсь, перерабатываю сам пентоксид. Так, вроде бы в комментариях еще тоже хотели узнать, как выбраться отсюда. Я тогда показывал. Здесь где-то. Было что-то наподобие ступенек. Вот. И можно было выбраться вот сюда. По ступенечкам. Давай, джетпак, набирайся. И в прошлый раз сюда я и вышел. Оп. Паучок. Нормально. Так, здесь вот э, еще какой-то проход есть. Сюда. Наверх. Еще наверх. И здесь мы находили еще какие-то ресурсы. О, удобрения. Но, к сожалению, его я уже забрать не могу. Тут еще наверх. И вот мы вышли К ступенечкам Так что Надеюсь что Людям которые хотели отсюда выбраться, Я тогда не показывал Надеюсь что помог Ставим прем... Пентоксид на очистку Да Должно все произойти очиститься так, давайте забираем крылья нет, крылья не там, они тут так, малый варп не заберу э, пентоксидный бак заберу крылья заберу так, ладно, тогда я делаю сейчас вот так пентоксидный бак, но он довольно-таки большой скорее всего мне придется расширять сам корабль, чтобы вместить в него все детали. Так, самое главное я не взял мультиинструмент. Его я оставлял тут. Так, отсюда его заберу, потому что я не смогу в той панельке им пользоваться. Заряды для мультиинструмента не остались или нет? Скорее всего нет, но у меня есть Прометий Так, заряды ты мне сделаешь? Хм, должны быть где-то тут Да ладно, сейчас это не особо так и важно. Так, значит, варп-двигатель, он довольно-таки большой. Значит, скорее всего, я его всуну в заднюю часть корабля. Как-то вот так. Получается, тогда мне нужно убрать двигатели, которые там есть вот эти вот этот э, теперь давайте так, дрон пускай спрячется э, контейнер откроем здесь есть стальные блоки продлеваем корпус здесь, наверное, даже можно будет поставить Какие-то пандусы, как тут написано. Вот так. В бой ввязываться все равно особо не собираюсь. Потому, пока пускай будет и так. Переворачиваем все это дело. Теперь, получается, здесь можно поставить еще какие-то маневровые корабли, э, точнее не корабли, а э, ускорители. Давайте закроем вот таким образом здесь Варп двигатель. Вот так. А, получается, я уже истратил все э, стальные блоки. Хорошо. Так, пускай так и будет. И тогда давайте поставлю сейчас, э, ну, к примеру, здесь внизу крылья. так это у нас что? так крыло вот так с другой стороны еще тоже так нужно его поставить а ну Так, вроде бы внизу. Да, смотрите, еще и еще и неровно поставил. Ладно, хорошо. Так, убираем крыло. Значит, я его ставил. Понял давайте поставим по новой вот так так крылья значит есть даже ровно стоят тогда нужно будет еще два ускорителя вшить как то сюда так и скорее всего даже можно будет сделать вот здесь отверстие Поставить ускорители сверху и снизу. Так, они должны быть тут. Так, один ускоритель здесь. А второй аналогичным способом стоит здесь. Так, ускорители есть. Теперь нужно зашить обратно крышу. Также еще добавлю несколько ускорителей по бокам, вверх-вниз, чтобы он был более поворотливым. Наверх где-то нужно поставить турельку. Турельку я еще не производил, и скорее всего я ее поставлю вот сюда, где-то где там наверх. Пускай в основном смотрит назад, потому что я навстречу к турелям тем лететь не собираюсь. Так и где-то здесь нужно расшить обшивку поставить холодильник и варп ускоритель ой, точнее пентоксидный бак но по крайней мере он точно туда влазит Да, холодильник можно будет поставить даже где-то вот тут рядышком с ускорителем он все равно один блок занимает и скорее всего кислородный бак сюда еще станет и кислородная станция пойду пока произведу необходимые мне детали это кислородная станция кислородный бак и все остальное прошло какое-то время хорошо что я обзавелся прибора ночного видения. Турелька, кстати, работает довольно-таки продуктивно. Я сейчас хочу забрать какое-то количество воды, чтобы поставить на производство удобрения. Так, вот 14 баков уже есть. Кстати, за кадром мне еще пришлось поехать к талонам затариться железом, потому что мне нужна была сталь. И я уже произвел все необходимые компоненты. Сейчас будем все продолжать обустраивать наш кораблик. Так, обшивку я, по-моему, только не заказал. Вот лежит уже один труп. Так, значит, воду ставим, наверное, сюда. Половину. А ладно, пускай стоит вся. Мне нужно будет 9 кусков, говорю кусков, 9 вот этих вот банок удобрения. Так, что еще? Стальные блоки маленькие. И давайте закажем еще остальных блоков побольше. Нет, сотня это много. Давайте несколько десятков и будем сейчас обустраивать остальные части нашего корабля. Так а ну ладно пускай будет так. значит я даже прожектор сделал кислородная станция. Холодильник, кислородный бак. И вот даже турелька у меня есть. Значит.. Турельку я ставлю вот сюда. Так, значит, нельзя поставить турельку, которая бы закрывалась. Нету выбора. Тогда придется мне вот этот вот потолок заставить другими какими-то блоками так здесь кислородный бак оно здесь кислородная станция вот так сюда я ставлю холодильник И где-то тут в носу давайте поставим прожектор. Ладно, обычный прожектор пускай будет. Пускай себе светит. Давайте посмотрим, что у нас там с блоками. Так, 31 блок уже есть. Значит, можно себе спокойно заставить эту часть корабля. Ну, вот так хм, детектор нужно будет переставить в этом случае ладно так и сделаем детектор пока убираем так F4 детектор вот у нас есть а куда же его поставить? Так, пускай тогда будет э, вот здесь. Пока так. Значит, здесь мы застраиваем, чтобы баг видно не было. Там, возможно, еще какие-то ускорители будут. Здесь также... Получается Пока сделаем вот так И кораблик более-менее готов к полету Так, турельку нужно поставить А, я забыл хм. Ладно Так, турелька, турелька Так, нам ведь нужен еще для боеприпасов ящик нужно его также за, э, сделать и поставить так я не помню э, открывал ли я расширение для него так малый корабль хм, расширение есть контроллер боеприпасов электроника электроника у нас это Оп оптоволокно Электрическая матрица, компьютер, мотор, хм. электроника у нас это что? Электроника? Хм? Так, у нас закончилась медь. Ну, я к талонам. За кадром я немножко попытался на нем полетать. Он даже от земли отрываться не может, потому что у него вес стал слишком большой. И я для этого сделал еще несколько ускорителей. Так, значит, э... вот эти ускорители я отсюда уберу. Этот этот поставлю сюда вот такие ускорители раз и два так, наверное, тормозной ускоритель нужно поставить еще один давайте поставим сюда Да, пускай будет тут. Потом я их немножко переделаю. Получается, нужен еще один подъемный ускоритель. Так, подняться он сейчас, я не думаю, что сможет. Давайте попробуем пока немножко наклониться. Так, топливо. вот так наклониться и поставить его на нижний ускоритель а ну что получается а ну ай-яй-яй-яй-яй-яй так, значит запрыгнуть я туда смогу, это уже хорошо. Ставим ускоритель еще один сюда. А ну и наверное с носовой части я ускоритель уберу и поставлю его не то убрал поставлю его сюда так этот ускоритель убираем значит посадочный а еще три ускорителя есть смотрите у меня их много Так, в таком случае нужно еще поставить один ускоритель наверх. Так, F5. Скорее всего, вместо этого блока. Или даже нет, этот блок я уберу. А ускорители я поставлю вот здесь. Вот здесь. Да, один тормозной все же нужно будет поставить. Ставлю я тут бак э, контейнер для патронов и два расширителя. Пока пускай стоит так. Потом мы все это дело спрячем. И теперь нужно попробовать залезть в кабину. А ну как он сейчас летает? Да, уже поднимается. Сейчас я заправлю все это дело кислородом И будем пробовать вылетать уже э, В космос Так, пентоксид вот этот заберу Так, кислород у меня был тут 11 И тут у меня еще должен был быть кислород вот еще 111. Прожектор светится. Все хорошо. Давайте заправим все это чудо. Значит, Пентаксид заправили. Топливом не заправили. Вот так. Заправляем это все кислородом. Станция у меня прикрытая вроде бы. Так, что я еще забыл? Это патроны. Так, плеер, малое судно. Контроллер контейнеров. Так, Б-комплект у меня тут Половину этих патронов забираем Ну и давайте все свои патроны заберу Чтобы было мне чем стрелять Заберу Также, наверное, бур и к нему Заряды Так, я ведь правильный Поставил контейнер Контроллер контейнеров. Они а боеприпасы. Ладно, сейчас это изменим. Да, скорее всего, я сделал не тот контроллер. Вот точно с боеприпасами должен быть. Да, боеприпасы. Убираем, значит, этот контроллер. И ставим правильный контроллер. Он даже зелененьким начал светиться. Так, это вот так. Вот так. Турелька должна зарядиться. Давайте проверим. Да, вот уже боеприпасы пишет. Хорошо, значит, все правильно так турелька давайте посмотрим все турелька зарядилась отлично серия уже довольно таки затянулась э, обычными 30 минутами которыми я бы я делал ролики поэтому выходим мы на орбиту планеты и будем